Добрый день, дорогие друзья, и сегодня я рада приветствовать вас снова, дорогие наши пациенты, клиенты, коллеги, наши подписчики, все, кто нас слушает, все, кто интересуется своим здоровьем. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своими мыслями, своими впечатлениями, своим опытом с такой достаточно серьезной насущной проблемой, как апатия. Апатия глазами врача-иммунолога. Итак, что такое апатия? Апатия ⁇ это больше нарушение психоэмоциональной сферы человека, больше снижение его побудительных каких-то способностей, нежелание что-либо делать, какая-то моральная усталость. Я бы Назвало бы это потерей вкуса жизни у человека. Нет горения в глазах, нет желания что-либо делать, нет желания что-либо начинать и нет желания начатое дело завершать. Вы знаете, в разные периоды жизни, наверное, каждый человек сталкивается с подобным настроением. Но именно апатичное настроение нельзя путать с истинным психоэмоциональным апатичным состоянием. Это совершенно разные вещи. Настроение может прийти и уйти, и точно так же апатичное настроение может прийти и уйти, но если же человек погружается в истинную апатию, то это достаточно серьезно. И как же проявляется истинная апатия? Каковы основные проявления апатии? Конечно же, это в первую очередь пониженное настроение. Причем временами могут быть просветления так называемые, но человек чувствует, что как будто живет на пониженных оборотах, особенно если он сравнивает себя с собой же в какие-то другие периоды жизни и понимает, что ему это не свойственно. Хорошо, если он это успевает отловить, как-то э, заметить в себе и самое главное пытаться что-то с этим сделать. Далее, второй немаловажный симптом при истинной апатии это появившаяся замкнутость. Человек хочет как-то закрыться, ужаться, никого не видеть, перестать общаться. Первыми признаками может быть это нежелание общаться с незнакомыми людьми. Если есть такова необходимость, он как будто переступает через себя и идет там, по, по роду деятельности своей, по работе. Но более грозный симптом, когда уже человек перестает замыкаться в себе и перестает общаться, либо сводит к минимуму общение с близкими, с близким кругом своим, с которым он обычно всегда с удовольствием общался, получал удовольствие от взаимных бесед, от энергообмена взаимного. Теперь ему этого тоже не хочется, он хочет замкнуться. И Появляется у него, как правило, в эти периоды чувство безысходности, которое так или иначе еще больше потом усугубляет стремление замкнуться в себе. Далее. Немаловажный симптом общей апатии, истинной апатии, это повышенная утомляемость. Причем постоянная усталость. И пациент может говорить, что он проспал много часов, что он отдыхал, что он ничего не делал, но и при этом... Проснувшись или по, вроде бы после длительного отдыха понимает, что он совершенно не отдохнувший. Вот эта быстрая утомляемость и э, усталость даже после минимальных нагрузок может говорить о том, что это тоже присутствует апатия. Далее, как правило, могут появиться какие-то проблемы с аппетитом. Не хочется кушать, не хочется ничего себе готовить, не хочется получать удовольствие от пищи. И это тоже будет серьезное, серьезное проявление, или одно из проявлений апатии, уже с выходом на какие-то физиологические состояния. Далее. Изменения в, с аппетита могут даже приводить к тому, что человек радует запах в пище, который раньше радовал, вкус, вид пищи, и он, он эмоционально от этого тоже закрывается, отгораживается, и перестает получать удовольствие, как я уже сказала, от пищи. Следующий серьезный, достаточно грозный симптом – это нарушение концентрации внимания. Как правило, люди, которые пребывают в истинной апатии, они испытывают проблемы и какие-то проблемы с когнитивными функциями. То бишь, там, где раньше он понимал, что он схватывает на лету, быстро ну, пациент или клиента быстро усваивает какой-то определенный объем информации, что-то изучает новое, появляется желание чему-то обучиться, что-то познать, на, учитывая, что резко снижаются вот эти э, процессы в головном мозге и нарушается память и формируется быстрая э, умственная усталость так называемая, э, у, у человека пропадает даже желание что-либо и познавать новое. Опять же, приводит к более глубокому еще симптому замкнутости. Поэтому нарушение памяти, нарушение когнитивных свойств мозга это как раз и есть одно из проявлений, в том числе апатии. А еще такой очень важный момент или симптом это отсутствие какой бы то ни было инициативы у лиц погрузившихся в состояние апатии. А вот ничего не хочется делать, вот говорит, мне лень, не... причем слово лень тут может быть даже и совсем будет неуместно. Человек не проявляет никакой инициативы ни дома, ни в семье, ни в отношениях, ни на работе, ни в учебе. И, соответственно, постепенно даже забывает то, к чему пришел ранее и чего, к чему обучался ранее. Без инициативных людей, как правило, очень быстро начинают вытеснять в обществе и, как правило, такие люди вообще не там, на работе, начинают разрушать свою социальную жизнь и, как правило, в общем-то, разрушают свою судьбу в том числе. Вы знаете, чтобы попытаться помочь такому человеку или реально даже помочь, нужно понимать, в чем причина такого состояния. И сегодня выделяют целый блок причин, что, которые могут привести к формированию апатичного отношения к жизни, апатичного отношения к себе и, собственно, собственно, апатии. Итак, это так или иначе группа причин, связанных с нарушением работы мозга. Это могут быть серьезные органические поражения мозга, например, это опухоли, это могут быть нарушения питания мозговой ткани, в первую очередь это сосудистые заболевания. Как правило, это может быть в определенной возрастной группе, когда развивается серьезное атеросклеротическое поражение мозга, и так называемые старческие деменции, в общем-то, они обязательно проходят через этап апатии, когда человеку ничего не хочется, и мы уже говорим, что это вот пожилой человек, что у него там проблема с кровоснабжением, есть атеросклероз там, хронический, цербросклероз, и это может привести вот к формированию апатии. Далее, конечно, это серьезные такие психиатрические диагнозы, такие как шизофрения, такие вот состояния, конечно, они могут вызывать там, периоды апатии, особенно если течет с маниакально-депрессивным периодом, и в период депрессии, конечно, могут возникать и вот такие вот апатичные состояния. А, собственно, следующая проблема – это сама депрессия. Депрессия тоже может быть причиной апатии. И причем она может быть достаточно тяжелой, вплоть до того, что у человека могут появляться в периоды апатии и на фоне депрессии суицидальные мысли. Но это вот уже такие вот серьезные отклонения от нормальной работы, нормального функционирования мозга. Далее, следующая группа причин – это всевозможные зависимости. Об этом тоже не нужно забывать. А зависимости, сюда, конечно, в первую очередь относиться будет там, алкоголизм, наркомания, а, так называемые а, сухие зависимости в виде игромании. Это уже а, может как бы подвергнуться и более молодой возраст, не связанный там, с сосудистыми поражениями мозга. Поэтому, в принципе, все зависимости тоже так или иначе могут приводить к состоянию апатии. Вот нет в этот момент э, любимой игрушки или любимой, любимой привязанности, и человек впадает тут же в апатию. А, далее, говоря о м, воздействии на мозг человека, можно сказать цел, целую группу причин вызвать, э, назвать это лекарственные средства. Конечно, масса лекарственных средств, которыми, которые мы назначаем при других заболеваниях, при других состояниях, в частности вот, транквилизаторы при их передозировке, а иногда даже длительном приеме и без передозировки, могут вызвать состояние апатии. Но быстрее всего такое состояние может быть приходящее, и на фоне отмены тех или иных препаратов в общем-то, человек может возвращаться к нормальной жизни, к нормальному качеству жизни. Может быть еще состояние апатии у женщин, которые пользуются оральными контрацептивами тоже иногда вот, могут привести к формированию как бы это в группе лекарственных средств в том числе способных вызвать апатию находятся и оральные контрацептивы следующая группа причин это собственно стрессы и собственно переутомления действительно мы живем с вами в 21 веке в стремительном веке в быстро меняющимся очень много нового приходит в этот мир, человек не всегда поспевает все это осваивать новое, меняется э, сферы влияния человека, меняется сама жизнь. Да, что там говорить, вот, э, за последние э, несколько месяцев, сколько, ну год уже, да, сколько мы живем в состоянии стресса с тем же covid -ом. поэтому это тоже никто не отменял, и у каждого запасы прочности работы центральной нервной системы Свои, у каждого свои. И поэтому кто-то может на этом фоне, на фоне большого объема негативной информации, которая потоком валится, из средств массовых, массовой информации, конечно, может вгонять человека в апатию. Ну и на закуску я оставила целый блок проблем, поскольку я врач-иммунолог, врач-инфекционист. Это проблемы, связанные с работой иммунной системы, проблемы, связанные с работой эндокринной системы. Они тесно будут взаимосвязаны. Можно, конечно, выделить отдельно эндокринную систему. И в первую очередь это нарушение работы э, зоны гипофиз-гипоталамус. Во второй очередь это нарушение работы щитовидной железы. В третью очередь это нарушение работы коры надпочечника. Вот эти вот наиболее важные э, эндокринные органы, которые так или иначе нарушение работы которых может привести к формированию вот такой вот психоэмоциональной апатии. И теперь более подробно хочу с вами поговорить о таких проблемах, которые могут привести к апатичному состоянию человека. Это, конечно же, нарушение работы иммунной системы или нарушение иммунорегуляторных функций иммунной системы, которая вот регулирует работу в целом организма и защитные функции регулирует. И конечно же здесь очень подробно нужно останавливаться на целой группе инфекционных заболеваний, которые так или иначе могут привести к, сначала к иммунодефицитному состоянию, а потом постепенно к истощению работы иммунной системы, а уже истощение работы иммунной системы может так или иначе привести к состоянию апатии в целом, в том числе и психоэмоциональной апатии. Дорогие друзья, вы знаете, я не случайно коснулась темы апатии, как ни странно, это достаточно серьезный бич последних двух десятилетий, может быть даже трех десятилетий последних, и это как снежный ком нарастает, и я это вижу по своим пациентам. Все дело в том, что истинные симптомы апатии, как, впрочем, и причины их возникновения, очень сильно перекликаются с таким серьезным диагнозом, как синдром хронической усталости. И по роду своей деятельности я сталкиваюсь с пациентами, которые пребывают в синдроме хронической усталости, либо под вопросом, да? либо мы его потом снимаем, этот диагноз, когда начинаем тщательно обследовать пациента и выяснять его истинную причину, так вот, все, как правило, пациенты, которые пребывают в синдроме хронической усталости, они стопроцентно будут пребывать и в психоэмоциональной апатии. И э, бывают такие ситуации очень часто, вот, э, не так давно у меня вот в клинической практике был случай тоже э, молодая девушка с синдромом усталости, э, при этом через время после того, как на, начался у нее синдром усталости, появилась апатия, ничего не хотелось сделать утренняя усталость не раскачивалась в течение дня, не могла прийти в себя, потом появилась какая-то скованность там и так далее. И в итоге при более глубоком исследовании казалось, что у нее туберкулез лимфоузлов скрытый и, в общем-то, при нормальных все время флюорографиях своевременно там обследовалась. А вот прошла полный курс лечения уфтезиатра, и синдром усталости ушел, и апатия ушла. И жизнь вернулась, и жить захотелось человеку. Поэтому это вот один из маленьких примеров таких, а таких примеров очень много. То же самое там с паразитарными инвазиями бывает. К сожалению, очень часто, пройдя многие круги ада по нескольку лет, такие пациенты обивают пороги психологов, психотерапевтов, психиатров, и в конечном итоге кто-то из докторов, либо коллег направляет их к инфекционисту, либо к иммунологу, и потом оказывается, что причиной было то или иное инфекционное заболевание или та или иная поломка в иммунной системе. Хочу немножко пояснить, что же такое синдром хронической усталости. Синдром хронической усталости – это состояние постоянного утомления. Видите, как оно перекликается с апатией? снижение умственной и физической работоспособности, и опять это тоже перекликается с апатией, которая не прекращается даже после отдыха, но продолжается более э, полугода. Если говорить об апатии, человек может погружаться, э, э, если сравнивать апатию настроения, то погружаться в апатию, э, если он пребывает по на сцене больше двух недель. Ну а синдром хронической усталости – это более серьезно. И считается, что уже более 6 месяцев, если человек пребывает в таком угнетенном состоянии, соответственно, со сниженной работоспособностью, со физической, умственной способностью сниженной, вот это уже истинный синдром хронической усталости. Но более подробно, какие там критерии, какие большие, какие малые, какая клиническая картина синдрома хронической усталости, мы обязательно запишем отдельный ролик, Цель всего, и ссылка будет здесь на а, отдельный ролик по синдрому хронической усталости. Я хочу заострить внимание тех людей, которые уже пребывают в апатии, либо тех людей, которые живут в окружении таких людей. А, не опускайте руки, не давайте чеку закрыться полностью, либо сами не закрывайтесь полностью, бейте тревогу, обращайтесь, обследуйтесь. Вы знаете, на многих форумах и очень многие пациенты либо их знакомые, либо друзья там, пациентов, интересуясь и общаясь со мной, спрашивают, а какие обследования нужно провести для того, чтобы понять, нет ли там какой-то болезни, какой-то вот серьезной болезни или той болезни, которая может привести к апатии. А, вы знаете, я всегда ратую за то, что хорошо лечится то, что правильно диагностировано. И это правда. Можно... Нет волшебной таблетки, нет апатии, нет синдрома хронической усталости. Можно попытаться откопать истинные причины, выяснить истинные причины. То ли синдрома хронической усталости, то ли апатии. А для этого, конечно, нужны какие-то общеклинические обследования, специальные обследования. Ну и я еще обязательно говорю, что в рамках современной интеграционной медицины должен быть абсолютно индивидуальный подход. То, что одному пациенту полезно, совершенно может быть не полезно другому, и грести под одну гребенку все. Вот видите, сколько может быть разных причин, а лечить одинаково с одной и той же апатией либо с одним и тем же синдромом хронической усталости двух людей одинаково невозможно. Ну, если бегло сказать. И вообще, да, вот, что же каждый пациент должен понимать, с чего нужно начинать, если он пребывает вот в состоянии пониженной работоспособности или в состоянии быстрой утомляемости. Конечно же, в первую очередь нужно начинать с общеклинических обследований. Это общий анализ крови развернутый. Конечно, нужно проверить свой гормональный статус. Возможно, нужно сделать более углубленное обследование всех органов и систем. Для начала хотя бы УЗИ по необходимости и КТ, и МРТ, для того, чтобы, компьютерную томограмму, для того, чтобы исключить какие-то серьезные органические заболевания, в первую очередь, конечно, опухоли. Далее, конечно, это обследование на ряд инвазий, инфекций, и в первую очередь медленных инфекций и инфекций, протекающих годами в человеческом организме. Это целая группа заболеваний, это и группа герпес-вирусных инфекций, это и боррелиозы. Это и э, тканевые паразитозы, это и туберкулез, это все, что человек должен исключить, но опять же, в зависимости от того, какой симптомокомплекс присутствует у того или иного пациента. Но, вы знаете, друзья, хочу э, обратить ваше внимание, очень часто, общаясь там на консультации, при первичном посещении пациентов, э, которые пришли ко мне, либо даже на онлайн-консультации общаясь с ними и э, выясняя их основные жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни, э, проживание, путешествия, где он бывает, э, очень часто моя врачебная мысль начинает очень индивидуально сужать весь этот огромный перечень обследований, и э, его можно разбить либо поэтапно, все равно нужно выяснить общеклинически, хотим мы это или нет какие-то исследования сделать. Но э, не писать все это и не проходить одномоментно. Кстати, у меня бывают очень много пациентов, которые приходят и приносят целые тома уже обследований на протяжении там, последнего года либо последних двух лет. А вот э, человек сам пытается что-то узнать, и нет врача, который бы мог его направить вот в то или иное русло. Поэтому я еще раз подчеркиваю, все время подчеркиваю, только должен быть индивидуальный подход. Очень часто это могут быть совершенно не те обследования, о которых мы можем изначально подумать, но при более глубоком общении с пациентом этот перечень может резко сужаться. Вроде бы симптом апатии, вроде бы симптом усталости, ленности так называемой, но не всегда это может быть в поле действия только психологов или психотерапевтов. В первую очередь, прежде чем идти и работать со своим внутренним я нужно разбираться с тем, нет ли там серьезной либо инфекционной, либо органической патологии. Вы знаете, я очень часто своих пациентов, с которыми работаю, там, допустим, с пациентами, страдающими хронически активными герпесами, особенно 4, 5, 6, 7 тип герпеса, или те пациенты, которые там пребывают в синдроме хронической усталости вследствие перенесенной там серьезной инфекции, ну, к примеру, там тот же боррелиоз, не вовремя нелеченный, и потом через несколько месяцев он дал о себе знать синдром хронической усталости, поражением работы центральной нервной системы и так далее. Вот работая с такими пациентами, я же не могу не замечать их замкнутости иногда, их там апатичности их депрессивности, их видение э, мира в целом, не в ярких цветах, а в черных либо серых тонах. Конечно, я очень часто таких пациентов тоже отправляю к психотерапевту, либо к психологу, и достаточно часто вот такая совместная работа может вызвать очень хороший положительный результат. И э, очень много таких случаев. Поэтому я предлагаю вам пересмотреть немножко понятие апатии только с точки зрения психологической либо психотерапевтической. И если в вашем окружении возникли такие пациенты, или если вы сами в таком состоянии пребываете, значит первое, на что вы должны обратить внимание, исключить истинную, либо органическую, либо инфекционную э, природу св своего состояния, а уже потом заниматься изменением э, своего мира ощущения. Поэтому мы рады будем вас видеть и еще более рады будем вам помочь в данной ситуации. Если вы заподозрили у себя апатичное состояние, не опускайте руки, не забывайте о том, что нужно в первую очередь докопаться до истины, что стало причиной вашей апатии. И повторюсь, то, что правильно диагностировано, то будет правильно и лечено потом. Поэтому рада буду вас видеть, если вы будете обращаться к нам за помощью. Всего вам хорошего и ярких красок жизни вам.